Bonjour les amis. Здравствуйте, друзья! В сезон, когда начинается капуста наше любимое блюдо из нее это капуста по-царски, думая любители этого овоща оценят рецепт по достоинству: он легок и быстро в приготовлении, а капуста получается сочной, тающей во рту. В этом видео я приготовила два варианта одного рецепта. Выбирайте на свой вкус. Капусту разрезать на кружочки 2,5-3 см в ширину. Из моего вилка получилось 8 кружочков. Размягченное сливочное масло я приправляю сушеным чесноком. Довожу его до состояния помадки. Выкладываю капусту на противень. присаливаю по вкусу. Обильно смазываю каждый кусочек сливочной помадкой. Если сливочное масло вам противопоказано, используйте растительное или оливковое. Я посыпаю свою капусту сушеными травами по вкусу, черным перцем и молотой паприкой. Запекаться капуста будет в таком виде. Это первый вариант. А несколько кружков капусты я запеку в кулинарном рукаве. Оба способа очень хороши, но получаются разными по вкусу. Выпекать такую капусту 25-30 минут при температуре 180 градусов, а если у вас совсем молодая капуста, немного меньше. Вот что получилось. Открытая капуста получается хрустящей и зажаристой, с очень ярко выраженным вкусом трав и специй. Она прекрасно подойдет к мясу в целом и к шашлыку в частности. Капуста в рукаве более мягкая, нежная и сочная, с сильным акцентом на сливочный вкус. Она буквально тает во рту, честно говоря, ее лучше есть просто так, без мяса или рыбы, потому что хочется как можно дольше насладиться этим вкусом. Какой вариант больше по душе, выбирать вам. Я же приглашаю подписаться на мой канал и говорю «Бон аппетит» и «Абьянто».